Друзья, всем привет! Для начала хочу поблагодарить двух братьев из Питера, Александра и Максима Власовых, за то, что подарили мне такие прекрасные петлички, благодаря которым мне стало проще редактировать звук для видео, чтобы качество звука было гораздо лучше, чем это было до этого. И отдельно поблагодарить Авакяна Шота Тиграновича, заслуженного артиста Кубани, который подарил мне для видеокамеры и тоже облегчил намного мне работу над видеороликами ну а теперь погнали смотреть ролик александр скрипкару он же алекс культ музыкант барабанщик который на улицах краснодара собирает толпы людей возле него всегда собирается молодежь которая веселится поет и танцует под его барабаны Александр – человек необычайной харизмы, оптимист и просто хороший человек. Он самоучка, которым владело огромное желание научиться играть на барабанах и завоевывать наши сердца. Постояв с ним рядом, вы заметите, что каждый, кто проходит мимо, обязательно улыбнется. Кто-то остановится потанцевать, кто-то отблагодарит, бросив монеты в его чемоданчик. Алекс Культ это всегда весело, позитивно и жизнерадостно. Ладно, я тебя-то поймал уже, второй раз. Ты для начала скажи, мне вот интересно, сколько времени ты занимаешься барабанами? Занимаюсь 7 лет, с 25 лет, мне сейчас 32. Начал заниматься в 25, 4 года весь торчал в гараже, тренировался, изучал все. То есть сам никто тебя не учил? Самоучка, самоучка. Три года занимаюсь уже на улице Красной. В 2015 году решил выйти на просторы Красной, завоевывать сердца людей. Ага. Чисто да, с барабанной установки, чисто драмсово, без музыки, без ничего. С музыкой начал с 2017 года. Ну то есть ты сейчас, по сути, ты просто уличный барабанщик. А, у меня есть основная да, работа как уличный барабанщик. Также я принимаю заказы на свадьбу корпоратива дни рождения, что уже успешно все происходит. В течение года, с 2018 года, открыл аккаунты, соцсети и активно пиарю себя там. Подожди, ну получается ты самоучка научился сам, но тем не менее при этом ты сейчас сам еще обучаешь людей, правильно? Да. Сколько у тебя обучение стоит? Коммерческая тайна. Нет, у меня обучение, не скрываю сколько, у меня есть два вида обучения, как на акустической барабанной установке, так и на электродной. То, в принципе одной стоимости составляет за два часа качественного главное заметить обучение эффективного после которого вы станете профессионалом я беру 1800 рублей это одно занятие одно занятие рублей. да потому что есть школы а если не будем вы, говорить а о человека нет слухов Например, Например, у каждого человека есть слух и чувство так у нас. Вот сердце, оно бьется ровно в четыре доли, и музыка на все четыре доли скрыт, составлена. Скрыт у кого-то, у кого-то нет, да? Ну, его, да, надо вытаскивать наружу. По большей части все зависит, первое, от желания. Второе, от э, популярности от объясняемого материала. То есть, насколько это просто человеку входит в мозг. Например, он, у меня были ученики, которые приходят с прошлых школ и начинают говорить, а, а вот в той школе учат по-другому. Я говорю, ну та школа тебя чему-нибудь научила, вот почему ты ко мне пришел. Он говорит, ну да, согласен. Так, сейчас мы идем на Красную, на твое постоянное Из... да, место. И... На, мое, на мое излюбленное место. На любимое место. Да, основное, потому что там оптимально, там никто не гоняет, никто не жалуется. Вот это твой основной заработок, вот, что ты на красном выступаешь? Да, 1 мая 2018 года я решил не работать на работах, на каких-то, на кого-то. Кого и решил заниматься чисто музыкой. Вот, благополучно, успешно у меня это получается. Как бы, получается, я выхожу на красную, играю, показываю свое умение, ко мне подходят люди и дальше уже предлагают а, где-то выступить, где-то музыкально оформить их мероприятие. Мне что нравится, я уже успел побывать на всем, в чем только можно. Это фестивали, это и конкурсы, и дни рождения, и свадьбы. Но Свадьба ты же это еще вообще зеленый. не только в Краснодаре выступаешь, ты же по другим городам ездишь. Да. Также, ну, по городам я добровольно принудительно приезжаю. Никто меня туда не зовет, я приезжаю, выставляю свой инструмент и там на каких-нибудь площадях и выступаю. Вот Часто приходят предложения коммерческие там но в силу того что я в краснодаре приходится, удобно, да? приходится отказывать да. но есть такие моменты когда говорят например надо поехать в страницу в какую-то ну ты благополучно гружу свой инструмент на общественный транспорт и еду туда ну, например на автобус машину я принципиально не имею вот скажи что... вот в среднем вот сколько людей да, вот, ну, в обычные дни Сколько, скажем так, они за, э, за то, что их развлекаешь на улице, сколько денег же получается, Часто спраш... зарабатываешь столько. Часто спрашивают, да, какой-то заработок. Это всем интересно, поверь. Всем интересно, сколько зарабатывает уличный музыкант. Да. Скажу так, сегодня может быть 500, а завтра может быть 4500. Ага. То есть э, все зависит, первое, от погоды, второе, э, от Скажи, от настроения людей, например, это праздник или обычный будний день. Подожди, настроение же от тебя зависит, скорее. Ну да, ну как бы я ни старался, бывает такое, что вот нет у людей денег и все, там зарплату задерживают или еще что-нибудь. Ну например, середина месяца, там 15-20, там чувствуется, что спад идет сразу, прям чувствуется. Например, к концу месяца аванс там или в начале месяца зарплата, это сразу чувствуется тоже в кошелечке. Ну, вот я в руках, никогда в жизни например, не держал барабанные палочки. что вот я, например, за 10 минут чему ты сможешь меня научить? Могу легко научить считать до четырех. Считать да, до четырех я в школе научился, а вот да. например, на, на игре играть на барабанах. Здесь забавный момент, сейчас трамвайка проедет. Здесь такой забавный момент, что когда говоришь человеку считать до четырех, и, и левой рукой бить, например, на третий счет только раз, два, три, четыре, Говорят, что никогда еще так тяжело в жизни не считалось до четырех. Mm -hmm. mm -hmm. То есть э, я люблю с детьми заниматься, сразу могу сказать, наперед, потому что дети, они как губки все впитывают, у них нет такого процесса, у них э, все изучать. Mm -hmm. Все, что им не говоришь, они все впитывают в себя и повторяют. Это очень хорошо. Вот. В, в отличие от взрослых, взрослых, вот не знаю, в чем парадокс, но у них как-то вот то ли замыленный разум, то ли еще что-нибудь, к ним им чуть-чуть тяжелее доходит. Такой вопрос. Ты занимаешься барабанами для души или ради заработка для чего ты этим занимаешься? Да, часто задают этот хороший вопрос. Прежде всего для души. Для меня важнее всего делать людям радость. Это сфера развлекательная музыка, поэтому и самому надо развлекаться. То есть если мне хорошо значит и людям будет хорошо а деньги это уже приходящие какую музыку ты сам любишь предпочитаешь э, слушать <говорит> да в основном все песни вот данный трек-лист у меня на составляет более 500 песен и все эти песни я их слушаю знаю наизусть и мне, они не сложны. если брать про мои предпочтения я люблю металл Люблю электронику, люблю дабстеп, люблю коллаборации метал металлоэлектроники и дабстепа, ну и разные. Mm -hmm. Как чаще всего выражается меломан, слушая все, что хорошо звучит. Так, ну что, у нас сегодня пятница, народ уже гуляет. Да, и мы как подтянулись. И... На его излюбленное место да сказать. кстати важно подметить где она находится потому что очень часто меня спрашивают где ты играешь я часть все объясняю вот вот этот дом книги и если вот, пройти да. чуть чуть дальше можно встретить меня да ребята тут краснодар приедет ищите дом книги и там найдете услышите и увидите где играет саша на барабанах возле него всегда толпа людей танцующих поющих да. скачущих тоже да. примечательно то что а, будние дни менее загружены как выходные например выходные надо выкладываться по полной вот. mm -hmm. и чаще всего по будням например где-нибудь на красная игра спокойненько для души такое не, не сильно на большой ходить, здесь а на выходные уже выкладываешь заработок так вот когда я езжу на море там круглые сутки выходные там очень много народу каждый день. И там просто надо выдерживать вот это эмоциональное напряжение, чтобы не падать духом В общем, и увидеть. Да, да, тонкости важны. урок надо взять палку чтобы большой палец шел вдоль палки есть да чтобы баланс был и вот здесь тоже большой палец потом ладони надо развернуть в пол вот так да получается 90 градусов затем правой рукой считаем 4 раза правой рукой всегда считаем 4 раза раз два три четыре а затем на третий раз бьем Три вместе, на третий раз бьем вместе. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И все, и можете переграть любую песню. Это должно быть просто, да? Да. Сейчас запускаю песню, объясняю, как ее играть. Угу. смотри вот она. А Играйте достаточно. Да. Вот смотри Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Брат. Сейчас ногу на стопи. Ногу поставь. Ногу ставь. Ну, хорошо. Прям Прям опускай, ее, ну, держи. Ну, ну, вот. Чтобы, да? А теперь раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Право считай. В одну и бью. Да. Давай, давай. Раз, два, три, четыре. А теперь, вот. а, а теперь, а теперь на три. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай. Раз, два, три, четыре. Вот. Сейчас послушай музыку и войди так. Читай про себя. Раз, два, три. вот. Раз, Раз два, три, четыре. Блин. I'm gonna быть ребенком чтобы этому научиться ладно ну как я и говорил да но интересно это главное да, да. Thank <laughs> you. В большей части все зависит, первое, от желания, второе, от э, популярности от объясняемого материала. Это тяжело. Надо быть ребенком, чтобы этому научиться, ладно? Ну, как я и говорил. Да. Но интересно, это главное. Да, да интересно.